Привет, дорогие друзья, с вами канал Криптошарк. В этом видео я расскажу о новом интересном проекте. Проект называется Мегабайт Coin. В общем, давайте вкратце просмотрим историю, для чего была создана данная монета. И также посмотрим, какой можно сейчас получить профит. Сейчас примерно доход около 300 долларов в сутки идет. Как видите, да, блокчейн-платформа предназначена для обмена видеоконтентом. То есть можно просмотреть фильмы. Также будет актуально интересное видео блогерам так как на это можно будет заработать довольно таки неплохие деньги ну и вкратце о самом блокчейне идея этой платформы это просмотр потокового видео в сети p2p между кошельками там то есть получается и можно также будет на этом опять же заработать то есть вы выложили какое-то интересное видео кто-то будет это смотреть и вы будете за это получать монеты. Это наподобие, похоже, как с торрент сетями, только сейчас, как вы знаете, да, Роскомнадзор начинает блокировать торренты и халявные фильмы и видосики, потом будет смотреть все сложнее. Данную же сеть заблокировать практически невозможно. То есть это новый уровень, наподобие торрентов. В общем. С помощью блокчейна происходит поиск по названию и описанию видеофайлов. Сеть не имеет централизации, что дает, как вы видите, да, большие преимущества перед сетью на основе клиент-сервер. В принципе, идея довольно-таки интересная. Посмотреть хотелось бы, как это все будет реализовано, как это все будет работать. Но, тем не менее, сейчас монета уже выполнила некоторые перед инвесторами обязательства. Она уже есть на бирже Gravix. Также мастернодные листинги. И давайте посмотрим спецификацию данной монеты. Алгоритм Quark у нас. Время блока 60 секунд. Всего монет 21 миллион. В принципе как стандарт идет. На мастерноду нам надо 1000 монет. И вознаграждение делится 80 на 20. Это в принципе идет как стандарт. Здесь особо ничего мы нового не увидели. Давайте посмотрим что у нас по дорожной карте. После этого перейдем дальше. Это разработка программного обеспечения, запуск сети монеты, запуск Explorer. В принципе, все по стандарту. Как в феврале обещали, это листинги на MasterNode Online, это Bounty AirDrop и листинги на биржах. Есть у нас уже Gradix. следующий ждем биржу, наверное, будет скорее всего CryptoBranch. Также в апреле это они рассчитывают на то, что в сети будет 3000 мастер мастернот. Это очень большой показатель за столь короткий промежуток времени. Ну, я думаю, в принципе, это возможно, если будет следовать дорожной карте. Я думаю в 2020 год особо заглядывать нет смысла. Хоть нам и обещает, будет много обновлений, возможный форк в данной сети. Либо же будет свап один к одному. Это по стандарту, там Android кошельки, iOS мобильные кошельки. В принципе, нам будет интересно, это вот разработка базового кошелька плеера с поисковой системой. Это когда будет сама запущена а, тестовая сеть, когда это уже можно будет все попробовать и пощупать. Ладно, двигаемся дальше. Думаю, инструкции по установке нам уже не актуальны, так как все умеют настраивать и запускать мастерноды. ноды кошельки у нас по стандарту windows это Linux и mac os ждем потом веб кошельки android и на ios мобильные версии также залетайте в Discord там очень отзывчивая администрация если у вас будут какие то вопросы всегда смогут вам ответить и помочь попадаем на bitcoin talk картинка здесь не прогрузилась конечно но ничего страшного здесь в принципе точно такая же информация как на основном сайте только более в урезанной короткой версии, то есть для быстрого ознакомления здесь, а также потом перейти на сам сайт и можно залететь в дискорд и пообщаться, получить больше детальной информации. Попадаем мы на мастернод онлайн. Как вы видите, да, стоимость одной монеты 3 бакса, то есть мастернода стоит 3000 долларов. Деньги в принципе в принципе не особо большие, то есть если посчитать, тирой у нас 11 дней, в среднем у нас получается, как я говорил, доход в сутки 300 долларов. Как по мне, это неплохой такой окуп идет. То есть за 11-12 дней, так как будет в сети появляться еще мастерноды, вы сможете заработать себе одну еще мастерноду. И опять же, на этом неплохо поднять бабки. Также, что у нас, все ссылки будут здесь в описании. Самое главное, это Discord. Самая ходовая. Ну давайте посмотрим, что у нас на бирже. Как вы видите, да, на бирже появились недавно. Ордера на покупку стоят и цена довольно-таки привлекательная. То есть много людей, которые хотят купить немного дешевле, чем идет продажа. Но тем не менее оборот идет за сутки неплохой. По крайней мере на данный момент сейчас уже пол биткоина, но как бы сутки еще полностью не прошли. Если посмотреть по ордерам по истории сделок, очень много монет покупают, то есть очень много людей заинтересованы в данном проекте. Я лично считаю, что с таким роем можно инвестировать в данный проект, поднять хорошие деньги, ну и соответственно, торговать данными монетами. В общем, ребята, напишите в комментариях, что вы думаете насчет данного блокчейна, как вы думаете, как это будет вся сеть работать, пишите все это в комментариях, Поддержите видео лайком, подпиской на канал. Ну а пока у меня там все. Давайте всем удачи, всем профита, всем пока.